Друзья, привет! У меня сегодня продолжение сборки очередного теплогенератора. Ну, а у вас, если есть какие-либо вопросы относительно электролиза, водорода, гремучего газа, кислорода, каких-либо процессов, пожалуйста, задавайте. Если я разбираюсь в том что вы хотите от меня узнать Я обязательно вам ответю Не претендую на Всезнайство 23 года Как везде пишу 23 года Занимаюсь изучением водорода Процессом электролиза Но честно могу сказать За эти годы Узнал конечно многое Но честно могу сказать До сих пор многого не знаю Поэтому процесс электролиза, водород, это настолько, как это правильно сказать, настолько глубокая, обширная тема, что даже по прошествии 23-летней практики, я повторяюсь, я многого не знаю. Всем привет! Доброе утро! У кого оно доброе? Вот это будущая панель теплогенератора. Сейчас я буду устанавливать в нее Электронную начинку Плату электронного управления Ну и так далее Систему безопасности, система контроля За давлением Все будет установлено вот, вот в этом кожухе. Расположен он будет вот здесь Выглядеть, выглядеть это будет приблизительно вот так Сейчас я установлю циркуляционный насос, один из циркуляционных насосов, в этом теплогенераторе установлено два циркуляционных насоса, один для внутренней системы теплогенерации и второй для внешней системы, которая передает сгенерированное тепло при помощи теплоносителя в радиаторы системы отопления. Многое а, при изготовлении как водородных газогенераторов, так и теплогенераторов, многое я делаю сам лично. А, я являюсь разработчиком и, а, так сказать, проектировщиком всех этих <смех>, а, нюансов, связанных с производством водорода, с производством тепло, а, с системы теплогенерации и так далее. А, есть, конечно же, а, помощники, есть рабочие руки, есть цех по металлообработке, есть цех по лазерной резки, из цех по покраске, полимерной покраски, я имею в виду, но финишная сборка и основные все, так сказать, нюансы, можно сказать, секреты у каждого производителя, что бы человек не делал, что бы не производил, будь то деревообработка, будь то металлообработка, будь то до обычного сантехника, и то есть собственные секреты. Мы можем это... Об этом вспомнить, когда в советское время, ну, те, кто застал советское время, я, я даже это помню, помню, был пацаном, приходили к нам сантехники и предлагали моей бабушке прокладочку, либо финскую, либо э, низкокачественную советскую э, и так далее. Конечно же, они обманывали, конечно же, они дурили, но, тем не менее, э, у каждого, как я сказал, э, производителя, у каждого разработчика чего-либо есть собственные секреты, также и... На нашем производстве их очень много. Особенно эта а, секретная часть касается <смех> сборки, процесс, а, те, технологические процессы сборки электролизеров, а, материалы используемые. А, ну, если говорить про электролизеры, а, к примеру, для а, производства гремучего газа, это относительно простое устройство. Тем не менее, там тоже есть много секретов. Но если мы будем говорить про электролизеры, для производства чистого водорода раздельно водорода и раздельно кислорода, то там есть очень много секретов, там есть очень много нюансов именно поэтому а, такие системы а, очень дорогие и просто так взять на коленки и собрать что-то подобное ну а, может быть конечно у кого-то и получится если случайно а, поймает жилку, но в основном а, все, практически все, кого я знаю, а в в этом деле, как я уже сказал, я очень много лет Практически все делают Много-много ошибок Ошибки касаются Проектировки, разработки Самой конструкции Электролизера Источника питания Формы сигнала Электрического, который подается на Электролиз И так далее, как я уже говорил, секретов очень много Нюансов очень много И для того, чтобы это слаженно и правильно работала, необходимо соблюсти все нюансы, сложить их воедино, и только тогда получается единая система, способная э, четко, слаженно работать и производить то, что нам нужно. Друзья, если у вас есть секреты, ой, прошу прощения, не секреты, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. ну Если нет вопросов, тогда я буду потихонечку э, собирать, э, работать вернее. Ну, а вы... Можете проследить за тем, что я делаю, и по мере появления у вас каких-то вопросов, пожалуйста, задавайте. Вопросов нет. Понял? Значит, что... Что это за оборудование? Что это за оборудование? Ну, вот это... Всем привет! Вот эта система теплогенерации, это система для бытового отопления. Здесь в обычном, на первый взгляд, обычном электролизере генерируется тепло. Здесь нет так называемых нагревательных элементов, но здесь есть система, которая создает ситуацию в ходе которой, вернее, процесс, ну, ситуацию, процесс, в ходе которого э, вода начинает э, самонагреваться. И, в общем-то, э, конечно же, без энергопотребления здесь никак не обходится. Это фактически электрическая система, но работает она несколько эффективнее, чем э, какая-либо э, другая. Э, что касается КПД, многие сразу заостряют внимание на, на КПД. Конечно же, с, я признаю это, не существует ни, ни единой системы, в на нашей планете Земля, которая имела бы КПД в выше единицы. То есть, нельзя заставить систему вырабатывать, делать работы больше, чем она потребляла бы для, для этой работы, потребляла бы энергии для этой работы. Поэтому любая система потребляет энергии больше, чем делает полезные работы. Также и эта система потребляет энергии, естественно, больше, чем отдает в виде тепла. Но, в общем-то, не существует, как я уже сказал, не существует на планете Земля устройств, способных генерировать больше энергии, чем они могли бы потреблять для этой работы, для совершения этой работы. Вот это электронная плата управления. Электронная плата управления вот этим теплогенератором И сейчас я буду ее монтировать, подключать в корпус блока управления всем привет а, плата управляет полезной нагрузкой а, то есть Система может потреблять, если не будет системы ограничения потребляемой мощности, то система будет бесконтрольно потреблять определенное количество энергии. Это зависит от сопротивления нагрузки. Ну, как все, наверное, понимают, да, закон ОМА помнят все. Так вот, для того, чтобы система теплогенерации бесконтрольно не потребляла электрическую энергию, мы устанавливаем вот такую плату при помощи которой пользователь может управлять нагрузкой. Буквально путем нажатия одной-двух кнопочек вы можете изменить потребляемую мощность устройства в большую, либо в меньшую сторону. Соответственно, вы можете получить тепловую энергию больше, либо меньше. А также эта система управляет давлением теплоносителя внутри теплогенератора. Эта система управляет аварийным сбросом. То есть, если, к примеру, Отключено электричество, либо если э, вышел из строя блок управления, если нагрев невозможен, а на улице достаточно низкая температура для того, чтобы э, теплоноситель в ваших батареях замерз. Так вот, чтобы этого не случилось, э, система контролирует температуру э, в, во внешнем контуре, э, в нагреваемом контуре, э, в контуре, э, тем, как это сказать где распространяется теплообменная жидкость. Так вот, если теплообменная жидкость, ее температура снижается ниже критической, срабатывает система сброса. Но ну, Эта система сброса может быть запрограммирована таким образом, что если вы заливаете в систему отопления антифризы, которые не замерзают, либо замерзают при достаточно низких температурах, тогда эту систему можно настроить таким образом, чтобы она не реагировала на на температуру, допустим, ниже, там, минус 20 градусов, минус 30. Но если у вас в системе залита вода, и для того, чтобы вода не перемерзла в системе отопления, для того, чтобы батареи не разморозились, не разорвала ваши э, пластиковые, либо алюминиевые, либо металлические трубы, для этого здесь присутствует система сброса э, аварийного сброса жидкости. Блок управления достаточно навороченный, можно сказать. Я рассказал всего лишь часть из того, что на самом деле в нем заложено. Здесь алгоритм действий, работы с системой теплогенерации достаточно обширный. Есть некоторые нюансы, которые обсуждать не хочется в прямом эфире. Я рассказал только о самых главных вещах, которые должны в таких подобных блоках присутствовать по умолчанию. Да, этот блок работает с использованием датчика тока и э, семистра. Здесь семистр установлен BTA 100 который способен э, управлять э, полезной нагрузкой до 10-11 кВт. Ну, мы разгоняли при необходимости, он и 15 киловатт держит, но, так сказать, китайцы позиционируют это устройство, а их производят только в Китае на сегодняшний день. Э, никто больше БТА-100 не производит, поэтому они лидеры на этом рынке, и мы приобретаем такие вещи только у них. Да, блок полностью разработан у нас, изготовлен у нас, что мы заказываем в Китае. Конечно же, практически все электронные компоненты для сборки этой платы заказываются в Китае, потому что ну, их больше практически никто не производит на сегодняшний день. Изготовление платы. У нас в Беларуси, в Минске есть предприятия, которые производят платы двухсторонние, прекрасного качества, но цена, чтобы не соврать, раза в 4-5 в дороже, чем если заказать эту плату в Китае. Поэтому изготовление плат мы заказываем в Китае, сборку делаем самостоятельно. У нас есть ребята электронщики которые собирают все это дело, тестируют, ну и сдают нам готовую продукцию вот, так сказать, вот в таком виде. Для того, чтобы семистр мог работать без перегрева, мы устанавливаем вот такой огромный радиатор. При необходимости, если мощность потребляемая мощность какого-либо устройства более чем, к примеру, 4-5 киловатт, то сзади на этот радиатор еще можно установить, вернее не можно, а мы устанавливаем небольшие кулеры с напряжением питания в 12 вольт. Для того, чтобы семистр мог работать без перегрева и, соответственно, долго и надежно. Друзья, всем привет, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопросов нет, понял, я буду продолжать работать. вас э, каким-то образом развлечь я не знаю может быть вам показать выделение водорода в принципе я это показывал в своих роликах но это достаточно интересное интересное занятие одну минутку классный котяра Друзья, это у нас электролизер, который я уже неоднократно показывал в своих роликах. Электролизер, который производит раздельный водород, раздельный кислород. Сейчас мы для подобных устройств начали производить корпуса. Теперь это, эти, эти устройства теперь будут производиться и продаваться, естественно, в корпусах. В общем-то, у нас давно налажено производство электролизных газогенераторов, но они все практически производят смесь водорода с кислородом, так называемый гремучий газ. Устройства достаточно полезные, надежные, часто используются в промышленности, для хобби, для я не знаю, для пайки, для сварки, для плавки, да где угодно. Наши машины работают на производстве, к примеру, контрольно-измерительных приборов, манометров. Наши газогенераторы работают... На производстве медикаментов нашими, при помощи наших газогенераторов запаиваются стеклянные ампулы. К примеру, в Италии одна компания работает с использованием наших газогенераторов. Они заработают с муранским стеклом. Это достаточно такая серьезная и древняя техника обработки стекла где требуется вот как раз локальный высокотемпературный нагрев для того, чтобы делать стеклянную мозаику для того, чтобы делать стеклянные витражи они производят для витражи для мечетей витражи для католических соборов и так далее в общем, компания давно на рынке и ранее они использовали пропан а сейчас вот они закупили у нас газогенераторы и э, теперь обрабатывают муранское стекло э, при помощи водорода. Но, э, многие задают вопросы, где же можно еще использовать водород. Да, э, в промышленности, э, если говорить про чистый водород, к примеру, в промышленности э, маргарин, маргариновые заводы... Э, я не буду врать, точно не скажу, где конкретно там в процессе производства используется водород, но водород на маргариновых заводах нужен обязательно для технологического процесса. Нефтепереработка. Без водорода немыслимое занятие. Водород применяется повсеместно. К примеру, в Таиланде мы делали заказ для, для государственной компании не компании в общем это э, фонд фонд развития э, Таиланда и э, что-то там связано было с, э, с природными ресурсами так вот мы делали для них газогенераторы которые вырабатывали чистый кислород водород их не интересовал водород они утилизировали а чистый кислород генерировался и э, барботировался в водоемы для того чтобы наполнять э, водоемы кислородом. В Таиланде, да не только в Таиланде, вообще в Юго-Восточной Азии вода в водоемах содержит очень низкий процент растворенного воздуха, растворенного кислорода. Поэтому вся живность, находящаяся в таких водоемах под палящим солнцем, испытывает очень большие сложности с, вот, с низким содержанием кислорода. Именно для этого они делают системы аэрации, то есть наполняют воздухом, там, огромными насосами напол... прогоняют воздух через толщу воды для того, чтобы максимально наполнить эту воду кислородом. Так вот, они попробовали, создали проект при помощи наших газогенераторов, производящих чистый кислород, генерировали этот, этот кислород в электролизерах и подавали его, барбатировали через толщу воды для того, чтобы максимально насыщить, насытить воду, растворить в этой воде кислород. Ну ладно, ближе к делу. Сейчас я запущу вот этот газогенератор. Сейчас сюда барботируется чистый водород, как вы можете увидеть. Это чистый водород. Процесс достаточно интересный. Один из зрителей, один из посетителей нашего канала сказал: я бы целый день сидел бы и пускал бы эти пузырьки и поджигал бы целый день смотрел бы на это, на это действие. Ну, кому что. хотел бы смотреть, ну а мы занимаемся разработкой этого и а, самое главное мы занимаемся поиском а, поиском технологий, поиском а, возможностей для возможностей для применения а, водорода как в быту, так и в промышленности, вернее не только в промышленности, потому что в промышленности водород используется и применяется достаточно часто и повсеместно, но вот а, но вот э, в быту э, распространение водорода достаточно скудное и многие задают вопросы, нахрена он нужен, зачем он нужен, ну что ты толку нам показываешь вот это, а что с этим делать? Ну вы знаете, э, скажу честно, вот с чистым водородом, э, ну пока вот что я э, предполагаю, что можно было бы, где можно было бы использовать водород э, в быту, ну допустим те же самые э, сварочные аппараты практически все электролизные сварочные аппараты работают на смеси водорода с кислородом газ достаточно кто знает газ достаточно опасный взрывоопасный загорается от малейшей искры даже от разряжения статического напряжения и в общем-то ну, для непосвященных такой газ очень как сказать, когда он взрывается, это его горение, но на самом деле горение а, ничто иное, как обыкновенный взрыв, потому что скорость распространения а, фронта пламени гремучего газа превышает 20 метров в секунду. Соответственно, это уже не горение, а фактический взрыв. Так вот, а, все водородные аппараты, а, производящие такой газ, гремучий газ, они потенциально опасны. И, конечно же, если с ними. Умело обращаться, нет никаких проблем И вы можете спокойно их использовать В общем-то все их повсеместно используют Такие газогенераторы производятся не только нами Их делают еще с советских времен В Санкт-Петербурге, например Газогенераторы под названием «Лига» в Одессе производили Раньше подобные газогенераторы «Триумф», «Эффект» и другие подобные Такие газогенераторы давно и повсеместно используется как на производстве, на промышленном производстве, так и, как я уже говорил, в быту. Вот. Но если, что мы сейчас и хотим, так сказать, создать, если произвести и выпустить в свет газогенератор, который будет производить эти же газы, но отдельно, это будет тоже абсолютно без, безопасно. То есть газогенератор будет производить раздельно кислород, раздельно водород. Пока эти газы не соединятся, соответственно невозможно невоспламенение, воспламенение, невозможен взрыв, никаких обратных хлопков. Всего этого в принципе невозможно. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы создать. Небольшие электролизеры, ну как вы можете увидеть, вот этот электролизер достаточно массивный, достаточно большой, но мы сейчас работаем над созданием маленьких электролизеров, э, ну относительно маленьких. Почему? Потому что э, газогенератор, производящий водород и кислород раздельно, он не может быть маленьким, он может быть легким относительно, но его размеры, габаритные размеры все-таки будут большими, потому что э, это требуется э, для того, чтобы... Э, Внутри этого устройства установить систему сепарации газов, то есть систему разделения водорода от кислорода. Она занимает достаточно много места. Так вот, мы сейчас работаем над относительно компактной подобной системой, для того, чтобы предложить вам уже водородные газогенераторы, которые дадут вам чистый водород и чистый кислород. Где его использовать, как его применять, это уже дело, так сказать, каждого. У кого на что, так сказать, хватит фантазии и ума. Но что тут говорить? У вас в руках будет чистейший окислитель, кислород, и чистейший водород, топливо. Я думаю, слишком много ума не нужно для того, чтобы придумать, где, где все это можно использовать. Так сказать, банально, от надувания шариков а водород самый легкий газ э, на нашей планете, соответственно, если э, мы надуваем э, шарики, э, либо даже целлофановые пакеты водородом, то все это взмывает в небо. И если приделать небольшой фитилек э, для того, чтобы оттянуть время возгорания этого пакета, либо шарика где-то высоко в воздухе, в атмосфере, то можно э, создать прекрасные эффектные Системы для, для того, чтобы просто ночью кого-то удивить, свою девушку, свою маму, я не знаю, детей. И все это будет относительно безопасно. Но красиво. Дальше. Использование водорода. Ну, как я говорил, в первую очередь это плавка, пайка, сварка, это обжиг, это работа со стеклом с кварцем, работа с деревом, работа ох, работа с оргстеклом. К примеру, у нас часто компании, занимающиеся производством рекламы, покупают наши газогенераторы для того, чтобы пламенем водорода полировать торцевые поверхности оргстекла после среза, после распиловки циркулярной пилой либо после механической какой-то обработки, фрезеровки все это после механической обработки оргстекло становится шершавым матовым и некрасивым, непривлекательным а вот после обработки вот этого механических повреждений после обработки водородом ОРС стекло становится прозрачнейшим как, как, как стеклышко, как капля воды и соответственно Рекламные компании частенько приобретают у нас газогенераторы именно вот для полировки оргстекла после механической обработки. Дальше. Обжиг дерева достаточно распространенная среди, среди тех, кто занимается деревянным массивом, достаточно распространенная технология. Изменять цвет и структуру деревянной поверхности, деревянной поверхности массива, изменять цвет и структуру, как я уже сказал, при помощи, при помощи термовоздействия. Так вот, водород, либо даже гремучий газ прекраснейшим образом подходит для осуществления такой деятельности. Дальше, как я говорил, я уже неоднократно показывал, на моем канале на ютубе есть э, процесс сварки черных металлов водородом. Прекраснейший шов получается. Он выглядит иначе, чем... Ух! Он выглядит совершенно по-другому, в отличие от э, сварочного шва, сделанным э, покрытым электродом, либо э, сваркой ТИК. Но сварочный шов водородом получается не менее крепким и качественным, чем э, при сварке э, обычными классическими системами. Я имею в виду сварочными системами. Вот, повторюсь, водород для этой цели также прекрасно подходит. А что еще? Э, стекло. Ну Я уже рассказывал, э, для тех, кто пропустил, э, я рассказывал, что э, нашими аппаратами компании производящие медикаменты занимаются вернее используют наши водородные аппараты для заплавки ампул стеклянных ампул с медикаментами также также вот к примеру мы совсем недавно произвели очень мощный водородный газогенератор с 3000 он сейчас Работает в России в компании, которая соединяет, делает безстыковые рельсы То есть рельсы сваривают Я точно в технологию сварки рельсов не вдавался Но, насколько я понял, там используются какие-то сплавы алюминия, магния и и водород. Возможно, я ошибаюсь, но э, то, что водород используется вот в этом процессе э, сварки, стыковки рельсов, и для того, чтобы сделать их бесшовными для высокоскоростных магистралей, вот эта компания занимается, э, занимается вот э, таким. Они заказали у нас газогенератор, и сейчас такой газогенератор работает э, вот в этом направлении. А также... Э, Наши газогенераторы да много где используются. Так сказать, во всех сферах жизни, где можно использовать открытое пламя, открытое пламя горения, можно использовать водород. К примеру, вот этот газ вот сейчас можно подать в обыкновенную бытовую газовую плиту. И, соответственно, можно приготовить пищу. То есть получается из имеющегося электричества в вашем доме вы можете э, получить э, газовую плиту. К примеру, я не знаю, как у нас. Ну, у нас, в общем-то, эта тема особо не развита, но э, эта тема очень сильно развита почему-то в Соединенных Штатах. У меня есть знакомый, э, Питер Кранк, который производит, э, он живет в США, он производит горелки э, непосредственно для э, работы с водородом, но он... Он делает свой акцент на самом доступном газе, который производится путем электролиза без разделения. То есть он использует гремучий газ и, соответственно, производит горелки для работы с таким газом. Эти горелки чрезвычайно дороги только потому, что необходимо учесть характер горения гремучего газа. Его ретивый характер, при котором возникают обратные хлопки, взрывы и так далее. А при использовании водорода вот в таком виде, как вы видите, сейчас я потушу. И покажу вам диаметр, я не знаю, виден вам, не виден диаметр, да, видно, наверное, а, диаметр отверстия, через которое через горит а, водород, составляет, а, сейчас скажу, 4,5 миллиметра, да, 4,5 миллиметра. Так вот, если поджечь через такое отверстие гремучий газ, соответственно, произойдет просто произойдет взрыв. Он не способен гореть. Ну, конечно же, если, его производительность, если производительность газогенератора будет относительно невысока, а система для расхода газа имеет большую пропускную способность, то, естественно, произойдет взрыв. Но с водородом, с обычным водородом, этого не происходит. Поэтому его, не опасаясь, можно подавать в обыкновенную... Газовую плиту и готовить на этом газу пищу. Друзья, если у вас вопросы, если есть какие-то вопросы, я, наверное, прозевал, потому что многое рассказывал и не следил за, возможно, возникающими вопросами. Пожалуйста, задавайте. Всем привет! Напомню, для тех, кто только что к нам присоединился, это э, чистый водород, который сгорает, окисляясь кислородом, находя, растворенным в окружающем воздухе. Этот газ не содержит э, кислород, как это могло бы быть э, при использовании гремучего газа, в составе которого две э, трети составляет водород и одну треть кислород. Поэтому... Э, Водород в среде кислорода, чистого кислорода, сгорает с очень высокой скоростью, как я уже говорил, скорость распространения а, пламени а, чистого водорода в среде кислорода составляет не менее 20 метров в секунду. Фактически это уже не горение, а взрыв. Да, можно ли применять в обыкновенном котле в доме? Да, применять водород в обыкновенном котле в доме можно, но заострю ваше внимание на том, что процесс электролиза имеет... Вот данный газогенератор работает с процессом электролиза. То есть, воздействием электрического тока на воду. Мы разбиваем воду на составляющие, на водород и кислород. Так вот этот процесс электролиза, к сожалению, имеет достаточно низкий КПД. А если быть точным, то 66,6%. Не зря люди связывают водород с тремя шестерками, потому что водород скрывает в себе и мощь, и опасность, и энергию, и много-много всего не раскрытого в водороде. Именно поэтому везде, где при любых каких-либо подсчетах Везде встречается почему-то цифра 666. Я не знаю почему. Может быть это совпадение, но, но к сожалению это так. Так вот, э, как я уже говорил, КПД процесса электролиза составляет всего лишь 66,6%. А на практике КПД получается еще ниже. Из-за неправильности э, конструкции электролизера, из-за неправильной формы э, импульсов подачи напряжения скажем так электрического тока для процесса электролиза из-за многих нюансов кпд электролиза может быть еще ниже но по физическим данным 66 и соответственно если вы хотите получить тепловую энергию при сжигании водорода на уровне 666 ватт вам необходимо затратить электрическую энергию не менее одного киловатта то есть 1000 ватт соответственно у вас у вас э, возникают прямые убытки в размере 33,3% минимум. Именно поэтому использовать водород э, в системах отопления э, ну я бы не рекомендовал. За одним лишь исключением. Э, у меня есть э, товарищ, э, он, я говорил об одном товарище из США, Питер Кранк, у меня есть еще один товарищ, э, Том Смейлер, который также проживает в США, он отапливает свое жилище с 90-х годов водородом. Поначалу он для процесса электролиза, для получения водорода использовал водяную мельницу. То есть на его земельном участке находится быстротекущая река, на которой он установил колесо, мельницу, а к оси этой мельницы он Присобачил, так сказать, генератор, который производил ему халявную электрическую энергию. Производит и по сей день. Но сегодня технологии генерации электрической энергии шагнули далеко вперед и к, к тому, что он получает электрическую энергию от использования водяного ручья, использования водяной мельницы. Сейчас он получает эту электрическую энергию от ветряков, которые он также установил на своей земле, и от и от солнечных батарей. его крыша, крыша его здания, крыша гаража, крыша производственной части, где у него хранится сельскохозяйственная всякая хренотень, тракторы там и так далее. Вся, все площади на всех зданиях покрыты солнечными панелями. Таким образом он получает относительно бесплатную электрическую энергию. Так вот, используя электрическую энергию генерируемую ветром, солнцем и водой, он эту энергию тратит на процесс электролиза, получает чистый водород и закачивает этот водород в газгольдеры. Таким образом, в газгольдерах у него хранится практически бесплатный водород. Этим водородом он отапливает все свое имение. А площадей, чтобы, чтобы не соврать, площадей для нуждающихся в отоплении на его земельном участке, там не менее нескольких гектаров. То есть это, как я уже говорил, производственное помещение, помещение, где хранится техника сельскохозяйственная, дом, гостевой дом. Да, в общем, что я рассказываю, вы прекрасно знаете, как люди живут в США, в частных владениях, в частных имениях. Далеко не все, но многие живут нам, нам, так сказать, далеко до них. Вот, это я рассказываю к тому, что даже такие огромные помещения, нуждающиеся в отоплении, находится возможность отапливать их водородом. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Где можно посмотреть характеристики? Характеристики чего? Уточните, пожалуйста. Друзья, я извиняюсь, что я вне кадра. Дело в том, что я, я думаю, вот на это смотреть более интересно, чем на мою рожу, так сказать. Всем привет, кто снова с нами. Извините, пожалуйста, вопросы игнорируйте. Я не игнорирую вопросы, просто, по всей видимости, он задавался в то время, когда я рассказывал. Извините, задайте еще раз, я с удовольствием отвечу. Так, что с доставкой и гарантией? А, гарантия на все оборудование у нас один год, но практика показывает, что оборудование без проблем а, работает а, до десятилетий. По крайней мере, именно столько мы, времени мы производим а, водородные аппараты. А, изучаем водород, как я говорил, уже 23 года, а производство водородных газогенераторов у нас налажено уже приблизительно 10 лет. Если быть точным, с 2009 года. Даже уже больше 10 лет. И все газогенераторы работают по сей день. Да, случались поломки, люди обращались к нам, мы устраняли э, недочеты. И, так сказать, и аппараты работают по сей день да, без проблем. А, доставка. Доставку осуществляем. Э, мы находимся в Беларуси, город Минск. Доставку осуществляем, э, используя услуги транспортных компаний деловые линии либо СДЭК. с дек. С деком отправляем маленькие газогенераторы деловыми линиями, так как они приезжают прямо сюда к нам в мастерскую, загружаются прямо здесь, и это очень удобно. Деловые линии отправляют наши большие газогенераторы, которые весят по 200, по 300 килограмм и более. Друзья, если я чьи на чьи-то вопросы не ответил, пожалуйста, задавайте их еще раз, потому что в то время, когда я отвечаю на вопросы, я просто не смотрю в экран. Скажу честно, мое зрение не позволяет быстро и четко читать мелкий текст. Друзья, повторюсь, на чьи вопросы я не ответил, пожалуйста, напишите их еще раз. Вот сейчас вопросов я не вижу ни одного. Напишите вопрос, я с удовольствием отвечу. Так, а по истечении гарантии можно будет заказать детали, либо отправить вам для ремонта? Да, конечно, как я говорил, у нас есть заказчики, которые по истечении 7-8 лет эксплуатации присылают нам оборудование. Оно, конечно же, не вечно, любая вещь ломается, не боги горшки обжигают. Но вот по истечении 7-8 лет эксплуатации к нам отправляют аппараты, если люди не могут сами их починить, они отправляют сюда к нам, с деком мы их получаем, ремонтируем и отправляем назад. Никаких проблем нет, нет ни в коем случае никакого ограничения по срокам реагирования на ваши запросы. Мы с удовольствием возьмемся за ремонт, либо обслуживание того, что мы произвели. Да, более того, мы ремон занимаемся ремонтом немецких аппаратов, итальянских аппаратов. А, российские лиги даже брали в ремонт. в ну, Российские лиги а, а, сделаны топором, хотя и <coughs> работают десятилетиями, а то и пятнадцатилетиями, практически без приключений. Грамотно сделаны, но рукожопами товарищами, извиняюсь за выражение. что еще пожалуйста задавайте всех приветствую кто с нами друзья вот вот только что предъявляли претензии, что я не отвечаю на вопросы, и молчите. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. Вот сейчас вы же сами видите на экране э, то же, что вижу и я. Вопросов нет, пожалуйста, задавайте. Для тех, кто не в курсе, я периодически поджигаю э, мыльную пену, которая наполнена э, чистым водородом. Вот для того, чтобы продемонстрировать еще раз тем, кто ранее этого не видел, вот э, сейчас горит э, чистый водород, э, окисляется он за счет э, окружающего воздуха, вернее э, кислорода, растворенного в окружающем воздухе. Это абсолютно безопасно, в отличие от использования э, гремучего газа, который взрывается и фактически не горит, а взрывается, потому что скорость распространения фронта пламени гремучего газа достигает скорости в 20 метров в секунду. Поэтому работать с гремучим газом достаточно сложно и опасно. Именно поэтому, повторюсь, для тех, кто не слышал, мы сейчас разрабатываем небольшие, относительно небольшие электролизеры, которые можно уместить вот в эти корпуса. Вот, я не знаю, видно вам, не видно? Да, видно, наверное. Вот, корпус газогенератора С-900, достаточно длинный газогенератор, достаточно дорогой. Вот это рядом корпус газогенератора С-400. А вот для этих корпусов мы сейчас разрабатываем электролизеры, которые будут производить не гремучий газ, а чистый, раздельно чистый водород и чистый кислород. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, сколько стоят такие? Какие, пожалуйста, уточните. Значит, если вы имеете в виду газогенераторы для, для производства гремучего газа, то на нашем сайте есть полный прайс на все газогенераторы. А что касается газогенераторов с разделением, с сепарацией, то мы еще не вывели точную цену. Одно могу сказать, конечно же, они будут дороже, чем обычные газогенераторы, но это будет машина, так сказать, в которую вы с удовольствием вложите свои деньги, которая будет приносить вам много пользы долгие годы. Так, ребята, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Всех приветствую, кто сейчас с нами. А что касается цены для газогенераторов с разделением. Я пока предполагаю, что такие газогенераторы будут дороже процентов на 30-50 от стоимости газогенератора, производящего чистый гримучий газ. А в водородных газогенераторах не в газогенератор гремучего газа, а именно в водородных газогенераторах, будет встроенная система обогащения углеродом, для того, чтобы вы могли создать э, полную аналогию э, метану, пропану, пропано-бутановой смеси, либо ацетилену. Это сделать с нашими газогенераторами очень легко. Друзья, для тех, кто только что нас э, посетил, я зажигаю чистый Пламя чистого водорода. Да, и кстати. Сейчас нет, не получится. А, вот это а, чистый водород. Как вы можете увидеть, он горит абсолютно безопасно. Он не взрывается, как гремучий газ. Поэтому, а, так сказать, за такими системами генерации а, будущее. Так, где применяются генераторы? Ну, я уже много рассказывал о том, где используются водородные газогенераторы. В первую очередь, и самое первое, что приходит на ум, это э, пайка, сварка, плавка, э, обжиг, э, резко. К сожалению, резко не подходит. Для резки необходимо использовать дополнительно э, баллон с кислородом. Но если приладить баллон с кислородом, то тогда гремучим газом либо водородом можно и резать металлы. А, обрабатываются металлы цветные, черные, дерево, стекло, керамика, мы плавили керамические детали, у нас человек очень хотел из керамики делать ну, там, можно сказать, что-то стеклянное получается в итоге. В общем, он расплавлял в специальных опоках керамику. Достаточно трудоемкий, сложный процесс. Но вот при помощи гремучего газа, при помощи наших аппаратов он это делал прекрасно. Повторюсь, в Италии работают наши аппараты по работе с муранским стеклом. Достаточно древняя технология. В Ереване работает завод... Ювелирный завод по производству ювелирных изделий. Они работают на нашем оборудовании. Компания называется «Русское золото». Почему «Русское золото»? Потому что в Москве они реализуют свою продукцию. Я так понимаю, продукция, производство у них находится как в Москве, в России, так, так и в Ереване, в Армении. А компания «Русское золото», повторюсь, делают, кстати, прекрасные изделия. Не реклама. Дальше. Нашими аппаратами... На пробу у нас брал Бронницкий ювелирный завод, два газогенератора. С ними были терки небольшие, потому что они ожидали увидеть кое-что другое. Но, в общем, в итоге работают нормально. Дальше. Наши аппараты работают на производстве медикаментов. Нашими аппаратами запаивают стеклянные ампулы с медикаментами. Наши аппараты работают а, на ювелирных артелях в Мумбаи, в Индии. Наших, на наших аппаратах работают на ювелирных а, артелях а, в Арабских Эмиратах. А, на наших аппаратах, а, наши аппараты сейчас тестируются в США. А, честно скажу, тоже произошли терки а, с заказчиками из США. Только по той причине, что наше оборудование рассчитано для работы а, с напряжением в 220 вольт. А у них там 110 вольт, у них есть и 220 вольт, но эти 220 вольт имеют две фазы, а не фаза 0, как у нас. Поэтому э, аппарат работает совершенно иначе, но они в итоге они разобрались с этим и сейчас они э, прекрасно используют наши аппараты. Э, не знаю где, но в общем работают с аппаратами э, и проблем, проблема теперь отпала. Наши аппараты работают в Таиланде. Мы производили газогенератор, большой газогенератор для компаний по переработке древесных отходов в Таиланде. Австрийская компания Goose Energy, Energy или что-то не буду врать, не помню сейчас. Так вот, нашими газогенераторами они запускают пиролизную систему, которая потом начинает вырабатывать газ и сама себя обслуживает. Но начальный процесс розжига пиролизной системы, переработки древесных отходов производится на наших аппаратах. Завод по переработке древесных отходов находится на севере Таиланда. Это там, где мы разработкой занимались в Бангкоке. В районке, в Бангкоке А все это монтировали на севере Таиланда Дальше Так, по вопросам Извините, если я пропускаю вопросы Скорее всего, я много чего пропустил Пытаюсь читать Всех приветствую, кто с нами Так, друзья, ну что? Вопросов больше нет, так сказать, кого интересует эта тема, я вынужден сейчас попрощаться до следующих эфиров. Если вас интересует тема электролиза, тема водорода, водор генерации водорода, тема наших новых разработок, мы сейчас, как повторюсь, мы сейчас занимаемся разработкой новых электролизеров, которые будут встроены в классические в старые корпуса, которые мы производим уже более 10 лет, но все они работают с газогенераторами, производящими гремучий газ. Сейчас мы переходим на чистый водород. То есть теперь наши газогенераторы в большинстве, по крайней мере, своем, будут производить раздельно водород и раздельно кислород. Такое оборудование будет более безопасным, более так сказать, применимым, более в широких областях различных деятельностей, будет более универсальным. Пожалуйста, следите за информацией здесь, в ТикТок. Найдите нас на YouTube-канале. У нас есть сайт. Найдите наш сайт в интернете. Да, кому интересно, все это есть у нас в подписи. Поджигаю водород. Вот. В общем, если вас интересует эта тема, пожалуйста, следите за нашими эфирами и, пожалуйста, задавайте вопросы. А сейчас я вынужден с вами прощаться. Сейчас я вынужден прощаться, потому что находясь в эфире, к сожалению, невозможно работать У меня а, сверлильный станок там, фрезерный там, токарный здесь, а, пресс вон там И везде сейчас нужно бегать, что-то сверлить, точить, фрезеровать и в итоге собирать вот эту хренотень а, Извиняюсь за выражение, меня просто воротит от теплогенераторов, хотя они... А, Пользуются спросом, они интересны людям, их приобретают, но их производство отнимает очень-очень много времени и, э, так сказать, лично моих моральных сил. <смех> Иногда времени не хватает на все это и самое главное терпения. Все, ребята, всем пока. Благодарю всех, кто был э, с нами э, здесь в эфире. Э, пожалуйста, следите за эфирами, а я еще раз подожжу, подожгу водород, пену водородную. Ребята, всем пока!